Приветствую всех любителей видеоигр, а игра под названием "Черная книга. Ну что, может в нее играли на самом деле? Я решил, ну, тут естественно выбор с новой игры только начать. Мы уже играли в пролог, а я думаю, Жила, что... Жила Дальше пролог. Да до сих пор все это есть. А, или даже... Расскажу случай один. Давно это было, до революции еще. Тут, от черта не неподалеку. Такая звучка классно от бабки моей знаю воспитывал сироту как-то мужик один знающий дедом егором звали ну а она все не хотела колдуньей становиться замуж собиралась за парня одного не дочитали хоть и учил ее ремеслу своему не помню уж что там было да покончил парень ты с собой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 Тогда и согласилась Василиса стать ведьмой. А ведьмами-то в банях, да на перекрестках делаются. Вот и отправилась, значит, Василиса на Ростынь. Так, если это будет, конечно, тот же момент, что и тогда, тогда это будет воспоминание для нас с вами. А если нет, ну, продолжим. Игра разработана студией Мартешка. Русские разработчики, естественно. Мне очень понравилась игра, и прошлая игра была очень хорошая. Чердынский Уэст в Пермской губернии, 1879 год. Блин, ну, будет воспоминание для нас с вами. Не спалась я, ноченька да не дремалась Ждала а я тебя, дожидалась, а ты не пришел. Донесил на лавочку тесно. Куда же ты собрался, милый От родных? до от лета теплого. Нет для тебя видно ни хода, ни выхода из-под сырой земли матушки. И церковные оградушки-то даже нет, чтобы придержаться. Довольно.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 Так, я не понял. А как взаимодействовать на святой земле его сохранили? Так. А, я могу их зажечь. Могу на могилу посмотреть. Ну, нам на вы. Здесь рисовка, по-моему, немного изменилась. стала как-то, не знаю, красиво. Опа, стоп, стоп стоп стоп, стоп, стоп, стоп. Трава взять. Трава очень, да, важна. Я помню, что я брал тут траву. Да, она нужна и пригодится. Так, что у нас тут ничего? Блядь, это ворона. Я думаю, это трава какая. Дорога на Ростань. На Ростань. Но нам, по-моему, сюда. Или нам... Нам, по-моему, по сюда. Я, честно, уже плохо помню, куда нам, если честно. Но, по-моему, я пошел правильно. Ночной мрак наполнен ожиданием. Вы пришли на Михайловскую ростань, где вас уже ждет дед Егор. Вы давно знаете предстоящий вам обряд, хотя никогда не собирались его выполнять. Но время очертить круг пришло. Давайте-ка осмотримся сначала. Так, а, ну в принципе, тут много осматриваться-то нам и не нужно, нам надо сказать, что ну, мы я готовы. Ты там, ты полночь уж скоро. Вон к верстовому столбу сходи. Я там все для обряда подготовил. Свеч неси! Круг, очертить время подошло. Так, а столб справа. Отлично. Так. Зачем ты залезла-то на них? Давай. Отлично. И. А, вот. А, ну все, да. Мне только свечи надо было взять. Хорошо. Здесь нас научат первому бою, как раз-таки, как это было в прошлой серии, в самой Ой, первой молодец, прологе. Взялись, а? Теперь давай, круг чертить. Я не помню на самом деле. И не оставляй, и то нас я не помню на самом деле это самое. Сколько в прошлый раз серия была? Но они, конечно, круг очень классный начертили. очертилась. Посмотри, дедушка. Разрывов нет. Ну поздно теперь Мне нравится, что типа вот эти вот слова ста старенькие указаны, что если ты на них наведешься, что они означают. Думаешь, это классно. Смогу я ему Сможешь, сможешь. С книгой все получится. Таково предание. Ну, давай. Время пришло забрать у меня знаткость. Долго мы с ней прожили. И тяжело, и хорошо с ней расставаться. Ну, забирай. Вот оно началось. Первая печать пошла. Красиво выглядит, на самом деле. Это все очень качественно сделано. Мне, на самом деле, очень нравится. Пиши. Экая силища ты из книги вылетела. Печать открыта. Что за сила такая? Ну, после подумаем. Теперь Такие слова, слова говорят, что, что учили. Прочесть заговор? Страшно мне. Мне кажется, заговор. Да пойду на Ростынь. На не очерчусь, да в круг шагну. А затем и говорить буду. Купцы молодцы. Купите у меня кошку. За кошку дайте не целковый, не разменный, Да не колпак красный. А дайте разумение черное, до да дозрение острое. Как сказала, так и будет. Слово камень. О, посвящение в вот колдунге. Теперь слушай, что говорю, если жизнь дорога. Хорошо, Дед, хорошо, Его. Чтобы стать знаткой, нужно тебе одолеть этого черта. Пришло время сплести первые заговоры. Так, добро пожаловать в ваше первое сражение На самом деле уже не помню, это очень хорошо, что нас здесь обучает Каждое сражение состоит из ходов Сначала ходите вы, потом нечисть и по очереди Вы побеждаете, когда уничтожаете всю нечисть То, ну, то, то есть лишаете всего его здоровья Это черная книга, в ней содержатся все ваши заговоры Попробуйте использовать колдовское слово под названием Уразы Хорошо Так, нажмите кнопку завершения входа, чтобы прочитать заговор минус 4 ход нечистой силы единичка но у нас пока защита из за круга. слово которое вы прочитали в прошлом ходу изменилось. книга меняет прочтенные слова на следующий ход атаки врага может блокировать с помощью защиты Защита предотвратит урон но исчезнет в начале следующего хода прочтите слово с эффектом защиты. а в дела а в дела пятерочка Ход нечистой силы но он единицы находится слова хоть защищают от нечисти Да только защита пропадает быстро Да А теперь давай-ка составь полный заговор Так, вы можете составить заговор из нескольких слов Сейчас вы можете прочесть три слова О чем говорят пустые чеки верхней части экрана Заговор состоит из приказов и ключей Сейчас вы можете прочитать заговор состоящий из двух приказов и одного ключа Тип страницы приказа или ключ отображен ее верхней левой части то есть, когда мы наводимся, мы видим. Так, ну, в принципе, он наносит всего один удар, поэтому мы раз атаку, потом два атаку, а потом три защиты, естественно. И заканчиваем ход. Четыре, потом еще четыре, одна хпшечка остается, и мы защиту. Трешечка. Сейчас она атакует единицей. Молодец, Вася! Чёрт уж, на ладан да. Давай ещё заговор другой и его в пекло отправишь. Конечно. Черная книга помогает вам предугадать, что задумал враг. Внимательно изучайте намерения черти и составляйте заговор так, чтобы нарушить их планы. Ну, так как Порча 3 наносит 3 в начале хода. Не, нам нужен вот так вот удар. Вот так и вот так. Красота. И закончить ход. Вообще я думал сначала начнем с атаки, но тут, видите, слева направо все идет поэтому ему все равно капец. Отлично. Опа, что-то там поднялось. А, все, я вспомнил. змею огромная. Или это че? змею, по-моему, огромная. Вот так, подохла Ну теперь, Вася, в пасть эту полезай. А как выйдешь оттуда, так колдовкой и станешь. Ну, белой дороги. Спасибо, Егор. Погнали. Так, ну сейчас мы идем достаточно быстро. ой ой ой ой ой Криповато это выглядело сейчас. О, сейчас я очнулся в аду. Ну не в аду, а что-то типа того. Не знаю, посмотрим, сколько серия продлится. Я примерно, может, вспомню, где мы закончили. Так, черный разлом, нам туда. Ну давай, побыстрее, можешь шагать? Я бы пропустил бы что-то лишнее, но это сейчас все очень важно. А, неужели это ты, Василиса? Мне стоит тебя поздравить. Вот это классный голос. Ведь первая печать открыта. Осталось лишь шесть. О, но сможешь ли ты открыть остальные? Это... Совсем другой вопрос Так, угу. а, у нас есть несколько вопросов Давайте сначала обязательно спросим Кто ты? ты что за как невежливо, Василиса Теперь я твой главный помощник Ведь именно я даю тебе колдовскую силу мы еще успеем познакомиться поближе. А, теперь желание. что книга любое исполнит. Конечно, ведь таково предание. Кто знает, может, скоро ты встретишь своего возлюбленного. Но кто достоин открытии печати? Пока что не было такого ни на небе, Н ни на земле, Н ни под нею. Упоньки, вот этого я не помню. Так, ну давайте на, все, последненько. Открыт, Разве ты не сможешь А, я вспомнил, сама? да, да, дизмораль, дизмораль. Кажется, я уже да, да, да. Все, ты мы обо всем поговорим. О, не так скоро. Ты не забыла, почему ты здесь? Я нарекаю тебя бегшицей. Ведьма-колдунья. Ведьма, сколько чертей ты берешь в услужение? Так, теперь нужно подумать хорошенько. А зачем нам а, много, когда будет достаточно одного? Чем их больше, тем больше будут проблем. Я так считаю. Поэтому одного Хватит, будет одного достаточно. достаточно. Меньше трех не даем. Я Супер. выберу тебе лучших помощников из старых бесов Егора. А теперь ступай. Вот Мы это наебало. встретимся, если ты сможешь открыть печати. Куда я денусь? Надо же поставить все-таки войски Василискиного мужа. Надо, надо постараться. Так, но ну я сейчас только что побывал внутри книги, черт. Весьма неплохое, недурное начало за 13 буквально минут. Ну, почти, ладно, там, с 13,5. Сейчас будет, по-моему, долгая анимация, но мы ее пропустим. Во, mm -hmm. ну, очнулась. Уж рассвело, пока в себя приходила. Я тебя дотащил до дому. Понимаю, не просто это, в мире окаянного-то побывать. повидалась с бесами. Дома мы? Будто все во сне было. Окаянный векшицы меня сделал. Ну и славно. Опа, новая говорил, Давно бы колдуньи стала, так может... А, что-то предание Ой. говорит, что желание за семью печатями. Я первую-то открыть не мог никогда. Вот, вторая печать, осиновая. Как ее открыть? Может быть, черт на роста не помог? Да, думаю, тут без нечисти не обойдешься. Но кого нам изловить такого осинового? Надо мне головой поворожить.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 Все, да. поняла, дедушка. Пора приниматься за дело. Ищи нечисть по уезду. Может, и связет нам с печатями. Не стоит затягивать-то. Кто знат? Может, коли пройдут сороковину у парня твоего, так все, не воротить его. Ну, с Богом. Так, а он скажет, что на столе книга моя. Хорошо, так, на этом экране вы можете поменять состав колодки слов в Черной книги». В правой части экрана располагаются слова в текущем составе Черной книги». В левой части экрана располагается хранилище доступных вам слов, которые не включены в текущий состав Черной книги». Слова можно отсортировать с помощью специальных фильтров. Недоступные сейчас слова вы получаете в качестве наград, сражение или в результате выполненных заданий. Вы можете менять состав слов «Книги для изготовления новых слов», требуются рубли. В «Черной книге» должен сохраняться минимум и максимум слов. Guarantee. Со временем вы откроете еще больше слов Которые сейчас закрыты печатьми черной книги Менять состав черной книги Вы можете в любое время, кроме сражений Все, сейчас мы этим заниматься не будем Все, на книгу я посмотрел Так, что это у нас? А -а -а -а, голубец Под пол изба Дед Егор говорит, там обычно домовой живет Тут у нас что? Много тут книг Лицевые рукописи есть старинные Что у нас печки? Дед говорит, что раньше людей под печью хоронили А тут домовые взялись такое О, иконка. А почему у нас теперь вернута какая-то? Ладно, посмотреть на нее, посмотреть. О, картина. у как красивая картина. Так, все, посетителей. Дед его Хорошо знаткой-то быть. А еще что узнать хочешь? Так, давайте-ка мы узнаем, наверное, про нечистую Послушайте силу. Распознать-то смогу нечисть. Как увидеть мне ее? А никак побывала ты в мире нечистого сейчас и видеть все будешь и делать ничего не надо <связан> <Но> <связан> только тьма тебя теперь тоже видит ответ тебя будут преследовать демоны и духи и взглянув во тьму ты взор ее на себе почуешь сильной будь держись наша это доля сама путь свой проторяй так ну в принципе мне больше из такого ну ладно сильно колдуном стал дедушка я сам-то из Вильгарта. Шестым сынишкой был у батюшки моего Явлан Чурова. Большая была семья, да не шибко богатая. А когда детворы сестылю, особо и не разживешься. А жили-то дружно, хорошо. Дом, видать, выстроен был, ладно, на костях. Ну, это я сейчас так думаю. Вот, родился и седьмой брат. Тимофеем назвали. Хороший был парень. Подрос он, да... Не углядел я за ним. Грех какой. Ой, до сих пор неспокойно мне. Эх, Вася, что, черти? Верно ты делаешь, что своих не бросаешь. Надо за них бороться. Знания на то и нужны. На то мы и бесей приручай. Приглядывал я как-то за Тимофеем. Играли с ребятами. Да и надоел он мне. Сругался я на него по-по-страшному. Послал к лешему. Он и унес его. Так и не нашли Тимошку. И сейчас. Ой, тяжело грехи носить, Вася. Ой, тяжело. Ой. Так и решил я, что колдуном стану. Не дам не чистому больше в обиду семью свою. Так и порешил. Но ну, а как колдуном стал, я после расскажу. Завтра лучше поговорим. Не просто это было и вспоминать. Смо ⁇ поживешь, поймешь. Так, ну... да нет пойду уж дед после поговорим все отлично ну и погнали теперь к посетителю о привет братишка это наш первое задание Егор Василиса Федоровна. помогай господь федор аркадьевич вот с гостинцем я по 5 рублей что ходить вокруг да около как есть так и расскажу чё не неладно у меня на мельнице ночью молоть начали да как застучит и тень потом заметили в углу. Эх, черна, ну мы бежать! Вы Вышибка знатки. Так, что делать-то мне? Во время ночной работы на мельнице раздавались странные звуки и явилась тень. Что может быть причиной? Так, крестьяне-духи-бесы будут обращаться к вам за советом и, помочь в и за помощью в колдовских делах. Ведь не зря вы стали знаткой-то. Если вы правильно ответите на вопрос зна знаткости, вас ждет награда опытом. Порой ваш ответ влияет на развитие игровых событий. Чтобы знать правильный ответ, вам необходимо внимательно изучать окружение и именно слов, которые вы можете загнуть в любой момент из меню. Также вы можете воспользоваться подсказкой, нажав на кнопку знаткости. При этом вы получите только половину опыта. Так, ага, то есть вот где-то здесь, да? А, что у нас тут в вещи? А, вот, именно слов. Так, ну это посвящение в колдунье. Как мельница встала? Жил у нас в деревне мужик святки. Вот рассказывал, как у них мельница должна подношение. Так, энциклопедия, посвящение, ростань. Я помню, ответ здесь, естественно, простенький. Это не чистое Ты сила. Что ночами ты мелишь? У тебя бесики чудятся. Иисусе Христе! Ну так, а как жирновато крутится? Не от ветра же, сам знаешь. Нельзя по ночам на мельнице работать. Так что делать ты теперь? Я, когда ветрянец устроил, все по чину сделал. Помогите, а! Предмет у нас есть старинный, что вам может пригодиться. О, да уж лопатками возьмем. Блин, неплохо. Ладно, Вась, посмотри, что там с нечистым. Может, нам это бес книжным делом поможет. Сама понимаешь? Так ладно, смотрю, что с чертями вашими. Спасибо. Мне так и говорили, что в беде не оставите. Ну, до свидания. У него там на мельнице хозяин не лешает черт какой-то. Сама иди, без меня справишься. А я поизучаю печати эти. Ну а чтобы не так туго было, вот тебе трава, а адамова голова. Отличься, коль что. Давай-ка катомся, нечистой сил, сама себя не выловит. Ну что, все вразумело или что спросить хочешь? Ну, в принципе, спрашиваю нечего, но про мельницу... <свят> <свят> Где найти <эту> мельницу? <свят> Нифига, у меня кресло сейчас убежало. Так, да так я сейчас сам охренел. это помнишь, на севере от Вильгарта мельница стоит? Еще про нее говорили, что блазнит по ночам, так? Вот туда иди, а к рассвету домой возвращайся, тут тоже дел нас полно. Красовету, типа, иди ночью, внученька. Как голову-то ту использовать? Ой, ну ладно. Ну, это просто. В бою ее бросишь, э, до ка раны и подлечит. Все. Ясно все, дед. Путь пора. На завтра свидимся. А, погоди, погоди, вот еще что. У меня один без в Кушево улетел. Кушево, запомнили. Кушево. наверное, попортил там кого. Сходи, палать. Подзаработаешь опять же. Хорошо, дедушка. Так, вы находитесь на карте путешествий. Каждую ночь места на ней будут меняться. Отправляться в дорогу вы можете только после того, как вы всех посетителей. Вы можете посещать любые доступные места, однако ваше здоровье становится само собой только после выполнения задания и возвращения в избу. Ваша цель посетить место выполнения основного задания. Тем не менее, вы не можете перейти в него, пока не пустите все прочие места на пути. Игра сохранится при каждом смене места. Также вы можете сохраниться вручную. При помощи этой игры запишет прогресс на момент попадания в новое место. Открыть карту можно, нажав на название текущего места. Желаем удачи в исследовании северных земель Чердынского уезда. Так, деревня Кушева. Пойдемте сначала в деревню Кушево. Надо все-таки расправиться. А, и подзаработать немножечко. И чтобы, это что, с книгой что-то делать? Вы незаметно а. проскальзываете мимо уснувших деревенских изб. По крайней мере, вам так казалось. Из окна, нависающего над улицей, вас окликает знакомый голос. Давайте послушаем. Васька, стой! Дело есть! О! Тихо только! Чему, упасть? Шепотом давай! У меня соседка, баба одна. Так у нее заловка всю плешь мне проела. Ты давай-ка, спорт ее по-быстрому. Ну там, кило или чё? Такой, не сильное, а у меня гостиниц тебе есть так хорошо но ну, сгладить самого крестьянина смотрите если мы согласимся то мы в принципе сделаем и плохое дело и хорошее дело но мы также можем и отказаться и также можем сглазить самого крестьянина а -а -а из всего разговора, который мы можем теперь, естественно, вот здесь вот прослушать, как я понимаю, да? А, нет. Подождите. А, не то. Былинки. А, ну как я понял, они здесь не все. То я бы хотел согласиться, чтобы проверить все-таки, как это будет работать. Ладно уж, сделаю. Раз завтра, вот увидишь. Вы простейшую порчу и забирайте заслуженное вознаграждение. А «Вы только что впервые грешили. Говорят, судьба колдунов — гореть в пекле без права на прощение. Вы шепчете простейшую порчу и забираете заслуженное вознаграждение, один камень и пять этих самых. Вы можете сами решать исход некоторых событий в игре, в зависимости от вашего выбора вы будете менять показатели грехов. Кальция ваших грехов влияет на наличие некоторых реплик, а также на возможность концовки игры. Говорят, на левом плече у каждого человека сидит без, а на правом — ангел. Кого слушать — решать вам». Вот так вот я и сработал Вот так вот это и работает Я на самом деле уже забыл, ну давненько, да, как бы давненько не играли в нее Игра мне очень понравилась Вы поэтому... замечаете, как возле одного из домов взял? беспокоится крестьянская семья Странно увидеть полное семейство на улице в такой поздний час Из избы доносятся глухие звуки Падают горшки, кто-то ворочает скамейки Давайте-ка посмотрим Вася, здравствуй, тебя вот, наверное, сам Бог к нам послал в доме все кувырком. Враг у нас пробрался, так и блазне твержится. Всех перепугал. Как враг к вам пробраться-то смог в избу? Так просто в дом чертям не залезть. Что делали вчера? Так вот, чай пили вечеру. Матушка вон шибко чай-то любит. Чайница у нас. Потом, помолившись, спать легли. Опа. А ночью окаянный явился. Вечернее чаепитие обернулось нашествием чертей. Почему в избе крестьян явилась нечисть? Скорее всего, забыли затворить окна. Надо было посуду осветлять. Значит, Надо закрестили. Бес явился. Надо запомнить. Помоги нам! Не оставляй в беде! Ну, помогу! Ладно, помогу уж вам. Негоже на улице ночевать. Правильно. Спасибо тебе, Васюшка. Возьми молочка свежего в дорогу. Вы входите внутрь избы. Вокруг все вверх дном. Черти порезвились на славу. Перекрестившись, вы делаете еще несколько осторожных шагов внутрь. Надо бы сначала осмотреть. Черти смотреть. раскидали посуду и домашнюю утварь. Ага. К счастью, немногочисленная медная посуда не повреждена. Больше всего пострадал красный угол. Киоты разбиты, а свечи сломаны. Погнали в бой. Вы приближаетесь к перевернутому самовару. Внезапно он начинает трястись и приходит в движение. А во тьме загораются алые глаза. Явился окаянный. К бою! Отлично, вот и наш первый бой. Ух ты! Аж целых два демона. Так, этот э, защищает, этот атакует. А я могу выбрать, кого атаковать? А, он на него накладывает защиту, а этот меня атакует. Вот оно как. Допустим, ладно, хорошо: 5 атаки. 5. Значит, обязательно мы берем 4 на него и 2 на него. Стопэ. А, ну все правильно. И 5 на себя. Отлично. Делаем первые, первые наши шаги, скажем так, бой. Так, плюс 5 защиты и еще двоечка. Отлично. Так, ход нечистой силы. Вот, он на него накидывает защиту. Я защитился. И дальше мой ход. Так, ну все, дальше опять. Порча. А, что она делает? Наносит три удара в начале хода. Игнорирует. Да ладно. Игнорирует защиту. Так. Окей, okay. давайте-ка порчу на тебя. Вы только что добавили в заговоры слово, содержащее статусный эффект. Статусные эффекты, как правило, уменьшают свое значение каждый ход. Старайтесь выбирать правильный момент и верное наложение в заговоре словами со статусными эффектами. Так, ну, нам дальше пятерочку. И пока хватит. Пусть слова остаются. Пусть плюс. Нам пятерки хватит. Порча есть, защита есть. Отлично. Сейчас он на него наложит защиту. Так, ну он и так будет здоровье пока терять А у нас есть защита Отлично Так, дальше Атака на тебя а, Порча на тебя И, блин, стопе Стопе, стопе, стопе, отмени Защита И, нет, стопе Ладно, а одну, одну дамагу мы получим Ничего страшного Или два, ну ладно, два И это самое, ничего страшного Я думаю так, отлично, минус четверочка И еще одна порча плюс 3 и плюс защита, красота Может немножко дамага и получше, но ничего страшного О, минус 5 уже А мы сейчас четверка, минус 1 Все правильно, как я и рассчитывал Так, все, нам пора их добивать а, Естественно, атака на тебя порча еще раз на тебя а, О, она мне пополнит шку Стоп, не, давайте-ка сейчас сбросим Сейчас сбросим На тебя мы накидываем порчу На меня иглу И защиту Отлично Все, все складно Так, на тебя порчу накинули Защиту накинули Иглу использовали Причем самое главное, это бесплатная хилка Вот он умирает И уже не может держать себе защиту Отлично сработали Ну 4 Порча и давай еще одну иглу, уже уж так уж и быть. Он сейчас умрет. Так, выберите новое слово. Каждое новое слово автоматически добавится в состав черной книги. Так. О, крепче камня. Слово создается одних ходов и влияние на другие слова. Например, складные. Люто увеличиваете свой на два после каждого применения на всех словах с этим же названием. Ага. А, значение эффекта слова увеличится на один за каждое другое слово того же цвета в заговоре а, Грыжа, либо крепче камня Либо 2, 2, 2 То есть, допустим, он увеличивает на 2 после применения на всех словах с этим же названием То есть, грыжа, если будет несколько, давайте выберем его 5 рублей, 125 опыта Старики Красота. из крестьянской семьи кланяются вам в пояс И благодарят вас и Господа Бога, который привел вас в их деревню не обнимает вас и уверяет в том, что впредь все сосуды в избе будут закрещены. Отлично, на самом деле очень хорошо. Но у нас уже, блин, 32 минуты. Офигеть, как долго. Ладно, давайте первого, до первого дойдем до конца и будем заканчивать. Я могу здесь в путь или не могу? Здесь могу, здесь не могу. Закончим с первым. Все-таки уже 32 минуты. Я думаю, будет уже около как раз часа. И будет неплохо. Серебряный свет луны выхватывает тусклые отблески с поверхности гниющей воды. Студеный воздух северной ночи разрывают на части глухие хрипы, раздающиеся из болотной жижи. Так, а давайте-ка круг. Вы круг в податливой болотной почве и зажигаете свечи. Проходит мгновение, затем еще одно. Наконец, перед вами является демон и бросается на защитный барьер. Плюс 25 копату. Красота. Я в защитном барьере. У меня три защиты. Три защиты. А у него сейчас пять атаки на меня. А -а -а -а. Мы накинем на него уразу порчу. Правильно? Или стоп? А, ну все правильно. Я накину на него уразу порчу и еще одну защитку. Как раз будет шесть. Красота. Так, портит, чтобы ему так дамаг наносился. Отлично. И шестерка. Ох, красота-то какая. О, еще минус три. Защищено, а сейчас оно сбросится. Отлично. Так, теперь у него ш... шесть к атаке. Так, ну в принципе, атака. Защита и защита. Все правильно. Атака. Защита. Пятерочка и еще одна защита. Отлично, сейчас у нее жизни отнимутся все. Вот и все. Так, каждое, ну ладно. Так, крепкое складное. Слово остается в заговоре один ход и оказывает влияние на другие слова. Значение эффекта слова увеличивается на один за каждое другое слово такого же цвета в заговоре. Ух ты. Крепкое слово остается в заговоре три хода и оказывает влияние на другие слова. Например, складный Замок. Не знаю, что это значит, но ладно. Значение эффекта слова увеличивается на один за каждое другое слово такого же. В заговоре Вот это мне нравится Кила, ты идешь со мной Но это пока что Вот видите, он мне предлагает пойти в рощу Но мы, кстати, сходим в ро- не, мы не пойдем сейчас в рощу все. Нет, надо сходить в рощу Жизни у нас еще много Посмотрим, что там В принципе, развороте о, о, Развитие Среди событий Среди черных древесных силуэтов Раздается шорох Вы начинаете читать защитные заговоры Но навстречу вам выходит не нечисть А одинокий человек Старушка одета в старое трепье, похоже, вы повстречали нищенку. Поприветствуй а, бедняжку, конечно. Колдунья, колдунья, я ваш народ заверстую, подай бедняку, мне немного надо на жизнь-то простую. Милостыня человека, как печать у него. Но ну, две монетки это не так много. Мы заработали намного больше, убивая демонов. Вот тебе на пропитание. Да и ты меня не забывай в молитвах. О -о -о. Спасибо тебе. Я помолюсь за душу твою пропащую. Спасибо большое. Опасно путешествовать одной. Возьми вот это вот. О, за Товую две монетки купили. Черепную. Спасибо большое. Вот, за две монетки. Мы получили целебную траву. Я уверен, что это намного дешевле и проще. Ну, плюс-минус. Хотя, думаю. думал, что... На ткани стоит крынка с молоком и лежат мясные пироги. Рядом с дарами вы замечаете берестяную грамоту. Прошение Лешему о сохранении скота из деревни Бигичи. Так. У Лесной пушки Прошение Лешему о сохранении скота из деревни Бигичи. Есть два варианта. Если я заберу подношение, ничего не изменится. Но если я скажу грамоту... Ну, изменится, то есть а, само подношение просто до него не дойдет. Если я скажу грамоту, то у меня будет, скорее всего, минус один к этому самому. А, минус один к... Ну, давайте, вот, ладно, я его использую. У нас будет плюс один к черту. Я так уверен, Вы правильно? Вы новую грамоту. Теперь леший будет плюс помогать 3, крестьянам из Вильгарта. Уж лучше пусть нечистая сила помогает вашему селу, чем жителям этих. Плюс три, бля. Ладно, покинуть местность. Да, надо уже отрабатывать, уже надо идти в плюс. Я что-то. Я прям знал, что мне накинут, но я не думал, что так сильно мне накинут. В полюсу, вы натыкаетесь на змеиное гнездо. Змея-то еще не вылупились, родителей поблизости нет. Радуясь неожиданной удачи, вы огораживаете гнездо небольшой стеной из камней.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 ваша добыча пахнет ржавчиной а сама невзрачно видны только четыре расположенных крестиком листа вам повезло получить разрыв траву открывающую замки и преграды о, -о, -о. Вы забираете колдовскую траву и готовитесь продолжить путь а, разрыв трава раза два захлопнула дверь то так да, знатка и пришел отворял разрыв траву этой замки приоткрывает уничтожить защиту у противника спасибо большое змейка как говорится добро на добро так погнали дальше по-моему я в две серии все-таки раскидывал э, пролок сорвали возле качевого озера вы замечаете два черных силуэта один чешет другому длинные волосы что то есть странное в его дерганных движениях то-то, чего у вас мороз пробегает по коже. А давайте-ка все-таки прочитаем молитву. Судные силуэты растворяются в ночном мраке, как только вы произносите имя Господа. А, вот. Хорошо, что мы не пошли в бой. Я был не очень сейчас готов к бою. Но то, что я прочитал молитву, это правильно. Ну, демоны теперь меня везде будут окружать. крылья мельницы со скрипом разгоняют предрассветный туман. Вы вздрагиваете. Перед вами, словно тень, пролетает сова. Птица пересекла вашу дорогу. Это плохая примета. Ведь любой путь неразрывен судьбой человека. Но, быть может, она хотела вам что-то показать? Давайте-ка последуем за собой. Внезапно перед вами вырастает болото. Вы останавливаетесь у его кромки. Дальше идти опасно. Собираясь повернуть обратно, вы замечаете под ногами чертов палец. Так, что это такое? Черти меняют свои когти, чтобы новые выросли острее и крепче прежних. И старые пальцы превращаются в камень и имеют целебные свойства. Отлично. А вот и старая мельница. Но до нее мы можем еще посетить два места. Отлично. Сейчас сходим и посмотрим. Может быть я хоть уже скину. Вы встречаете двух путников из Бигичей, которые идут на утреннюю работу в поле. Вы продолжаете путь втроем.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 Понятно, спасибо. Это было очень мило с его стороны, конечно. Очень мило. Но это я все своими неправильно. Надо был просто ю... ударить его разочек. Пал. Вы обошли мельницу стороной бы и пошли на опушку чудского леса. Вокруг растеклась угрюмая тишина. Только ветви елей шепчут в предрассветном тумане. Вдруг со стороны мельницы вылетает стая чертей. С гиканьем разбрасывая по округе куски мельничных механизмов. А Давайте-ка их чертей с дикими криками улетает во мрак, вновь погружая лес в патоку молчания. Вы осматриваете обломки мельницы. Среди досок и бревен вы находите небольшой мешочек с мукой, который забираете с собой. Спасибо большое. И вот все, наша мельница. Ух. Хорошо. 41 минута. Я успею, интересно, до него добраться, до, до этого босса.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 то тут где-то еще... Да, туда, туда, туда, да. Вот, в заднем дворике что-то, по-моему, и есть. Топор, Сложно, да? Сложно что-то да. разглядеть в ночном мраке. Тем не менее, вы чувствуете, что вашим глазам все легче видеть во тьме. Возможно, черная книга помогает. Среди густой травы вы замечаете старый топор с ржавым лезвием. Взять его, Спасибо. Теперь нам тут... А, стоп, стоп, стоп, что за трава? Что за трава? Что за... Ну, ну, ну, ну, повернись. Ну. Так, а я могу так двигаться? Отлично. Так проще. Отлично. О, как я ее заметил-то, а, голову. Что-то Че через мышку она ходит просто медленно. Через то быстрее. Такая резвая сразу. О, еще одна домовая голова. Пригодится. Бесплатная зато. Так, я помню, по-моему, вот сюда, назад. Да. Отлично. Это бревно водила, которым вращают мельницу. Старое дерево скрипит на ветру По нему можно забраться внутрь В стене виднеется небольшой пролом Отлично, Вы полезно внутрь, но неосторожное движение приводит к болезненному падению Я понял А, я залез все равно Отлично Так Ну, это все рассматривать долго Нам наверно Я это все хорошо помню Так, здесь, по-моему, что-то может быть шкаф. есть так, забрали. забрать себе деньги мельника? Ну, плюс один. Ну, ничего страшного. В сундуке различные предметы, это все не страшно. Так, а сколько у меня уже? Ой, я на эскейп нажал. Надо что-то другое да, нажимать? А, нет, а если я на эскейп, ну, на escape ничего не срабатывает. Так, разлом. Давайте посмотрим В на него. В стене зияет разлом. Неудивительно, что жернова не шевелятся. Вдалеке виднеются черденские леса. Так, осмотреть разлом. Вот они, чертяги полетели, вот они. Опа. Привет. Как настроение? Я тебя помню. фига он огромный, сравнению с ней. Я ожидал увидеть скрюченного деда. А прекрасная деда. А он здесь такой страшный, а там такой красивый. И чем ты пожаловала в мою мельницу? Ааа, -а -а, мельник попросил. На мельнице забыл, чертище. А ты разве не знаешь, почему я здесь оказался? Возможно, я ошибся в тебе. Почему-то я думал, что ты сильная колдунья. На мельнице явился бес. Но так ли внезапно его пришествие? Откуда на мельнице нечистая сила? Так, ругань мельника нет креста. Скорее всего, ругань мельника. Чёрного да блять! Ха, ругательство смертных так примитивно. Надо запомнить. Но оказался я на мельнице не из-за того. Я тут всегда Престанет. и был. При постройке мне была принесена шарка. А, -а, -а нифига вот Я эту мельницу храню. С такой слабой векшицей мне и говорить нечего. Тут тебя я и задавлю. Скорее, ты в пекло отправишься. Еще не родился тот колдун, что одолел бы 13 брата. Тринадцатого брата. Но я помню, я с ним пару раз аж, аж сражался. Так, у него 13. 13 защиты он на себя сейчас наложит. А я, прежде чем он на себя наложит, 13 защит. 12 А, ну я же жизнь потерял, да. Раз, два, и, пожалуй, иголочку пока использую. Он же сейчас атаковать не будет. Я пока ему наваляю немножко. О, и иголочку использую. Надо было, на самом деле, травы-то съесть. Опа, 13 защиты. Отлично. Теперь а, порча а, что у него там? Пять дважды? Пять дважды? Да ну! Так, Блоксен, увеличивает на два атаку Подожди, стопэ а, Сначала... Нет, на два атаку увеличивать не надо а, папа, папапам Так, раз, два И все, да? М -м он нанесет 10 урона Так, ладно, давай так Так это я уже не могу. И еще вот так. Сколько у нас получается? 10, да? Отлично. Ага. Ага, и еще благословение. 10. Отлично. Ход нечистой силы. Раз. А, ну там за все два раза. Окей, окей. Так, атаки запечатывают случайную страницу ходов до завершения 6. Отлично. Так, мы порчу сейчас на него наведем. Наносит три в начале хода Ага Увеличивается на один за каждое другое слово Того же цвета в заговоре Так, значит обязательно порча Уразы А, понял Порча, килла И пока что руда Отлично, идем хорошо У нас еще увеличение атаки, не забываем Кила И еще вот так Ага, благословение ушло от нас 29 отлично сейчас он запечатывает у нас что-то как ты самонадеянно? думаешь сможешь одолеть древнего демона Склигри, у меня все конечно Не может быть так 5 дважды а, Блин, а тут уже больше нет защиты ладно 5 3 это 8 а, пара -па папа папа так, вылечит свой, свой атаку на два После каждого применения всех с таким же названием Ну, и давай четверочку Он нам нанесет урона Да, все, хватит Пока что хватит, у нас жизни еще есть Если что, мы сможем подхилиться Подхилишься еще на, на, на 3, правильно Минус 2 хп сейчас будет Ага Так, ему пора снова порчу нанести О, игла Ага, так, раз. Стопэ, стопэ, стопэ, стопэ, стопэ. Так, ага. Это слово прочитать нельзя. Так, обязательно порча. Ладно. А, я не могу иглу использовать. А защиты мне нет смысла в защите. Ну ладно, пусть будет. Пусть будет. Все-таки он уже запечатал парочку. Поэтому ничего страшного. Так, пять и защита отлично защита все равно уйдет поэтому ничего страшного фиг с ним сейчас здесь 0 это книга тот самый легендарный артефакт я не сдавался раньше не сдамся и сейчас хорошо ничего страшного так 10 5 2 а, это насколько по защите 7 ну чтобы не так сильно упасть наверное мы все-таки подхилим и вот так сделаем. Отлично. 5. Плюс к атаке 2. еще сверху 2. О, плюс 3. Нифига себе. То есть мы сейчас даже не так много-то и потеряем. Отлично. Мы вернули исходное положение жизни. Так, поехали. 2. Что у тебя там? Опять атака? 5 и 3. Так, подождите. 5. 10. 10. А, ну все, я понял Вот так и вот так Все, вот завершаем ход Он все защиту не собирается накладывать, поэтому ничего страшного Так, трешечка и еще 8 Минус 2 а, ничего страшного, ладно 2 хп у нас еще осталось нормально У него 6 Ну все, братиш. Ты умрешь Раз И два вот сейчас неплохо было сработано. Вообще неплохо. Вот и все. Так, а вот теперь нужно подумать хорошенько. Так как это все ключи. Один всем, всем соперникам. Ну, противникам. Так, слово, которое в один ход и оказывает влияние на другие слова. Увеличивает 3 в начале хода. О, либо слово остается... Увеличивает получаемую защиту на 3 То есть если я закидываю 5 Он накинет еще 3 сверху М -м Я думаю, что все-таки защита здесь Я думаю, один ко всем противникам Но он же также не обходит защиту Поэтому пока что в начале или получаем Нет, давайте в начале хода 666 опыта нам дали Отлично. 13 брат исчезает во всполохе черного пламени Кажется, что сам воздух стал теперь другим И дышать стало легче Через несколько ночей черти вернутся и продолжат работу На то мельником был сделан зарок А вот когда они начнут беспокоиться вновь, неизвестно Но это уж мельника заботы Все Хилиться не надо, травку я не потерял, ничего не потерял Все отлично Ну, я про Хилку Глава первая, как в бане, подменяет. А затем исчез окаянный. Думаю, не будет больше мельницу портить. Молодец, Вася. Не сумлевался я, что этот бес тебе по силам. Ну, а пока ты с чертом разбиралась, я покумекал, что с печатьми-то делать. Думаю, каждую свой бес открывает. Надо только найти подходящего. Вторая печать осиновая. Надо поразмыслить, как ее открыть. Так, осиновая печать, ну. первую спросим. печать я открыла, когда до книги дотронулась. А со второй, как быть? Не осин уже трогать. Думаю, нам нечисть. Вот осиновую нечисть найдем. Осиновую нечисть. А где? Пока не знаю. Надо мне внедриться. Подумать. Пока обычной нечистью займись. А я, может, что и придумаю. Или саму разгадку найдешь. Так, на этом будем с вами заканчивать. Я нажму Вероятно. за работу. Тогда пора за работу. А... Ладно. Моментик сейчас пройдет, маленький. Опа. Первый демоненок, да? Сейчас? Мы вернулись. Так, новая запись. Ну-ка, что там? Красный угол, помощники колдунов. После посвящения в колдуну получаете не только знания колдовской силы, но и помощников. Это беси. Они же черти. Именно поэтому в чердыне колдунов называют бесистыми. Или чертистыми. Непосвященному человеку беси являются в разных обликах. Цветастыми, с... Цветастыми стеклышками, жуками или другими насекомыми, маленькими человечками. Последний в народе описывал так. тулово человечья, башка мышиная, лапы лягушачьи. В помощниках могут быть оборотни, проклятые люди, еретики, нечистые покойники Кикимары. кикиморы. В лесу к колдуну могут помогать волки-оборотни обращенные в медведей гости свадьбы. Волки-оборотни отличаются от обычных красными глазами. Чертям-помощникам колдуна постоянно нужна работа, они должны портить людей или скотину. Когда работы нет, колдун отправляет своих подручных, чтобы не мучили, ведь веревки из песка. Что, да ладно, считать листья на деревьях, вычерпывать ложкой моря и совершать прочие бессмысленные и временосатратные действия. Да ладно. Жесть, я представляю. Долгую я им работу поручил, потому их и не было. Я представляю, что они там делали. Теперь мне им задание давать. Ну, а что ты хотела? Знала, на что идешь. У всего есть цена. Особенно у заветных желаний. Ой. Не хочешь, чтобы мучили? Отправляй людей портить. Такая наша доля колдовская. А если не хочу людей портить? Тогда терпи. Бесы тебе житья давать не будут. Я их и до того видела в пестере, Но не так уж и часто. Теперь ты навидаешься с ними вдоволь. Так, а сколько уже времени прошло? Уже практически час, да? вся почти губерния видна. Вот и решай, что с чертями делать. Бог в помощь. Такой дедок вообще красавец. Так. Постерись чертями, черная книга, либо дед Егор. Давайте еще раз к Егору подойдем. Так совсем по-другому уезд увидел. Нечисть где только не ютиться. Тоже мы заметила, небось. Да и свои бесы житья не дают. Так, ну-ка давайте познаем про Черти жирнова крутят. Ну так чё, не мельник уже их крутить? А ветер-то не может? Везде чертей нужно использовать. Опасно. Да и грех какой. Ну а что ты хотела? Скоро век двадцатый. Черти, может, жизнь ты упростят. муху молоть начнут. Жать Нормально, он такой, конечно. пароходы слыхивала. Думаю, там паровой черт сидит. На вроде самоварного. Так, ну, все. Давайте провес сейчас спросим. Узнаем так. Наберем все Работу им давай Да только не совсем они справляются, баска. Работа ага. их это порча. Другую-то не шибко любят. Ага. Хорошо, все, после поговорим. Давайте посмотрим теперь. Так, э, стоп-собот, Егор, черти. У вас есть несколько бесов, которые всегда просят работу. Будьте осторожны, ведь черти без задания мучают своих колдунов. Бес выполняет работу некоторое время, один день или дольше. В каждом месте есть работа для беса определенного типа. Голод, раздор, порча и так далее. У каждого черта свои предпочтения в работе. Узнаете вы их можете, получив специальное умение. Черти лучше справляться с любимой работой и имеет больше шанс выполнить ее превосходно. Чтобы черти не мучили вас, не забывайте отправить их на работу каждое утро. Так, ага, вот что делается, когда они со мной. Так, Матвей был тем опричником при Иване Грозном. Теперь дослужился до беса. Воу. Нифига себе, дальше Ивашка Толстый Ивашка любит, когда голодают дети А Федор Кривой прос, а, Проспорил правый глаз грешником. Мздрицам теперь ненавидит людей, пуще прежнего Так, выбираем, так, что у нас тут Ага Матвей а, вот. Когда-нибудь что-то выполнять, у меня будет плюс один греха. Да ладно, у меня будут сюда грехи расти. Да ладно. Так, давай к тебя выберем. Подожди, а ты? Плюс два греха. Ага. Плюс четыре греха. А, то есть везде плюс четыре греха. Красота, я что, буду грешником теперь всегда? Вот эта работа ему явно нравится. Так, подождите, а ты? Два... А, тут надо. А, ну я поменял Два дня, два дня, два дня Три дня, три дня, три дня Ты Три дня, три, три, три, три четыре, четыре а, Чем дольше их не будет Тем меньше я наберу себе грехов Я так думаю все-таки а, Давайте, пошел Отправить Первый ушел Дальше ушел Три, два, два, два Ну, пошел тоже Отлично, все, демонов я поотправлял. Есть умения. Ага, это тоже чуть попозже изучим. Или я изучу один. А, все, пока на этом все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Предлагаю игры для обзоров. Спасибо вам, ребяточки. Пока-пока.